Так, всем привет! Сегодня я хотел прорекламировать программку. Программку на КСГО. В интернете ее нету. Она выглядит как фейк, но я делаю типа. Но она все работает. Доказать я вам смогу даже. У меня три звезды с званием. Смогу доказать. Можно. Не знаю, какое у вас там звание, какое у вас будет. Можно просто поставить на последние и нам попадутся. Просто вот такие вот. Так. Кто тут еще? Ну, она будет ошибку выбирать, потому что я не выбрал ирлыки игры. Не выбрал ирлыки игры. Ну, вот здесь можно урон на раут поднять, ФПС, звук присвятить. Короче, будет все лучше. Вот, еще есть шесть серверов. 6 серверов. Но я не, не не зайду, потому что у меня в видео не будет показывать. Вот 6 серверов нельзя использовать время получает форму шмот короче на этот сервер на иди заходишь тебя перекидывает на сервере и тебе дают шмот каждых там 10 ну шмот такой вы понимаете старые ну вот, я вам прорекламировал короче я ее продам она продается по 250 рублей но это только она продается не знаю у создателя только она есть 250 рублей а остальные, остальные, двум, короче, я продам по 50 рублей, остальным по 100. Все. Что им еще можно сказать? Программа отличная. Короче, администратор этой программы вот этот, Юрий. Администратор группы. Вот. К за клубы Фэнси. Сама программа, ну, где-то цена, где-то он был написал 250 рублей за эту программу. Или где-то он в группе был написал. Сейчас я посмотрю. Вот, в группе он написал. О, программа хэп, новая цена. 150 рублей. Вот уже упала, была 200. И, так, понизить пинг, поднять FPS, минус 100 плюс. Улучшение стрельбы, вспоминаю, по цвету Вот, все здесь написано антифк бот выбирается скинут всех достижений внимание программы не имеет ничего запрещенного согласен совсем суппорт все вопросы волос Ну, это вы видели все но ну, я ее просто за 50 рублей буду продавать остальным по 100. обещаю не кину но говорю если время будет свободно когда вы будете ко мне обращаться покажу самое последнее звание все всем пока